следующий вопрос от пользователя под ником Феюрус <сих> Бавиров такой ник вот у пользователя задан был вопрос месяц назад, вопрос был задан к видео 5 бомбезных советов как выжить в Европе там я рассказывал об, о том как, как тяжело сейчас на западе в плане мигрантов Дело в том, что... Ну, кто не видел, посмотрите это видео. Там я рассказывал, как опасно на самом деле сейчас выходить на улицу в Европе. И как безопасно в этом плане сейчас в Польше. Ну, в общем, звучит вопрос так. Привет, Антон. Как я могу найти там хорошую работу? Там это, имеется в виду, наверное, Западная Европа, да? Ну, потому что я рассказывал, что мигранты там чудят, грабят людей, насилуют. Опасно выходить из этого на улицы и... Фейрус Бавиров говорит, как там можно найти хорошую работу, спрашивает. Ну, слушай, там, конечно, тяжело будет найти себе хорошую работу, потому что нужны документы официальные. Ясно, что можно работать в черную, но это все будет крайне нестабильно и опасно, скажем так. Как в Польше найти хорошую работу, если ты имел, имел в виду Польшу? Легко. Открываешь ноутбук, и там, или компьютер, или с телефона заходишь, в ВКонтакте, либо в фейсбук желательно, там сотни, если уже не тысячи, групп на данную тему, на мою группу зайди в Ну, На моей группе вакансии все только актуальные и без кидалово, конечно же. На других группах я не ручаюсь, ясно, что, что можно, можно будет попасть и на обман, и на мошенников. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, нужно пробовать, пробовать и пробовать. И только если вы будете пробовать и пытаться, у вас что-то в итоге получится. Вот, самый универсальный совет. Не думать, не сидеть, не ждать чего-то, а брать и сделать, брать и сделать. Искать, звонить, договариваться и ехать. Пока не приедешь, не увидишь своими глазами, не узнаешь на 100%, что там была за работа. Потому что написать могут красиво, понятно, тут в интернете. Но надо ехать и смотреть. Вот, такой универсальный совет себе, как найти работу. Следующий вопрос был задан пользователем под ником Адриано Челентано, задан он был три недели назад. Вопрос к видео, опять же, бесплатные вакансии в Польше, видео вакансии. Звучит так вопрос. Здравствуйте, Антон, я водитель первого класса, все категории. Но возраст пенсионный. Меня возьмут. Смотри. Ну тут главное, чтобы ты прошел медкомиссию. То есть, проходишь медкомиссию, я думаю, что возьмут без проблем, если ты подходишь по здоровью. Политика такая. У тебя есть все документы, если рабочая виза оформлена. Ты хороший водитель. Желательно корки с собой взять, естественно, там, чтобы подтвердить свой стаж. Работы в данной сфере проходишь медкомиссию и устраиваешься на работу как то так идем дальше вот следующий вопрос был задан пользователям под ником star аватар три недели назад вопрос к видео чему я научился в польше стране возможностей и звучит так вопрос друже собираюсь в польшу поможешь с работой я 17 лет стройкой занимаюсь, много чего умею делать. Ну знаешь, три недели назад ты задал вопрос. Кстати, сразу хочу сказать, если вы хотите, чтобы на вопросы я ответил там ближайший день-два, то задавайте их мне в группе ВКонтакте или в Фейсбуке. В Фейсбуке желательно пишите в личку, ВКонтакте, в группе вот ну в фейсбуке можете в группе тоже писать там, в мессенджер на все ваши вопросы я буду отвечать там же в письменном виде если вы хотите чтобы я ответил на вопрос э, в, ну, в видео формате, в развернутом формате вот как сейчас отвечаю на вопросы то пишите свои вопросы э, в комментариях под видео ну три недели старый аватар задал вопрос 17 лет занимается стройкой, много чего умеет делать. Я тебе скажу так, сейчас таких вакансий по чтобы я тебе на 100% сказал, что работа нормальная. Сейчас пока нету. Но в будущем это все предвидится, потому что дальше собираюсь развиваться в этой сфере. Причем довольно серьезно развиваться. Скорее всего, будут буду ездить ну, по различным работам снимать для вас условия труда, условия проживания вот и, ну, чтобы вы видели, куда едете понимаете, потому что, как я уже говорил можно написать много чего красивого в интернете а на выходе будет ерунда полная приятель поехал на работу вот и поэтому Поэтому, как что-то будет, в группах ВКонтакте и в Фейсбуке обязательно сразу будут объявления, также будут видео-вакансии выходить в видеоформате. Поэтому следите за моим творчеством, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группы ВКонтакте и в Фейсбуке, и вы ничего не пропустите.